Привет, мои хорошие! Здравствуйте! Я здесь, я тут, я вот он. Угу. Здравствуйте, ребята! Салам алейкум! Я сегодня с хорошими новостями, короче, распаковал ноутбук. Зыксти ноутбук, зыксти рожей. Это, это пиздец, это просто пиздец, ля какой! какой уже заляпанный весь немного но вот он такой вот красавец он пиздец мощный наверное я короче именно еще винту не устанавливал ничего не делал он если что идет без windows его нужно зарядить его на него нужно винту накатить это время это всякие игры вот это все чтобы тестить сегодня у меня времени не хватило сегодня его буквально только распаковал и заснял распаковку ноутбук именно по качеству сборки ебанутый просто ебанутый во-первых сейчас я вам вот так вот быстренько покажу как он выглядит вот он взвести морда это уже как бы Хайп, да. Но теперь внимание: я его открываю. Во-первых, он открывается как макбук одной рукой. Во-вторых, я его открываю. И что вы можете здесь наблюдать из открытия 17 ебаных дюймов это, во-первых. Во-вторых, зацените, какой огромный тачпад ебать да тачпад нахуй вот это тачпад блять я понимаю тачпад блять для настоящих нахуй x экстидов инсайдиков вот этот крутой он пиздец здоровый я еще им не пользовался еще самим ноутбуком ни того ни сюда но он не продавливается вот здесь он не продавливается нигде у него порты мега удобные красивые сборка хорошая это самое главное с праздником двух ковриков да ребят мне сегодня еще пришло два коврика я э, сейчас попытаюсь вам как-нибудь рассказать вообще что там про ебать это что такое а я подумал это волосы Короче, зацените, два ковра, ёбнутых просто. Вот таких вот. Это могут, знаете, э, нарезчики на превьюху сделать. О! Это первый ковер. И вот это вот второй ковер. Пиздец, да? Охуеть. Короче, в чем прикол? В чем прикол? Сейчас я расскажу вам всю историю подробно. Эти два коврика мне достались абсолютно бесплатно. И причем это именно сделали мне сюрприз. И причем вообще без каких-либо этих штук. А, насколько вы знаете, на стримах, по крайней мере, люди точно знают, мне клавиатуру... КД-83А высылали, то есть э, это был не рекламный ролик, мне за рекламу от именно этой клавиатуры не платили. Типа, я сам вот такой, типа, все, я хочу попробовать первый кастом, и мы начали писать компаниям, э, которые просто вышлют, не на рекламных условиях, без технического задания, чтобы просто вот сам факт, что моя первая кастомка будет вот, от, от, от какой-то компании, они мне за это высылают клавиатуру. То есть за сам факт просто, что именно первая кастомка будет от какой-то конкретной компании, за это мне и высылали. Вот, КД-83А мне высылали. Э, и сейчас вот проходит время. Мне какое-то странное сообщение в... да, сюда. Короче, с ковриками, как у меня так вышло Что коврики вот туда-сюда Мне э, из доставок сейчас вот Все, что мне едет, э, это клавиатура Только клавиатура, которая должна мне приехать И то она приезжает типа на почту России С Алиэкспресса, у меня есть трек-номер Как бы вот на почту должен приехать и все такое Уже, кстати, в Калининграде на сортировочном центре находится клавиатура Вот, и среди вот этого всего Больше никаких посылок Сам я не заказывал, ничего мне не должны были Высылать, присылать, э, никакая компания Ничего не высылала Я сам ничего не заказывал, конкретно вот просто вот я сижу-сижу, и у меня хуякс в вздеке для вас зарегистрирована отправка А потом хуякс, она отправлена А потом хуякс, завтра ждите доставку А сегодня хуякс, мне звонит курьер И хуякс приносит а, две таких коробочки Я на, на вебке, на демке Я, кстати, это записывал, как я распаковывал Я, короче, распаковывал сегодня, сегодня всю эту тему И получилось два коврика То есть вот я, я прям записывал на всякий случай, мало ли, что там будет Я это все записывал, как распаковывать Распаковывай там два коврика, блядь, с фиспектом. Вы прикиньте, э -э, я в итоге не знал, что это такое. Я сразу же, типа, делаю скриншот, видосик, отправляю рекламщиков и спрашиваю, это ваших рук дело? Они такие, да, это Dark Project и тебе решили подарок сделать. То есть вы понимаете, да, саму, ну, саму суть, блядь, компании Dark Project. Они выслали мне клавиатуру не на рекламный обзор, а просто вот мы у них попросили, они нам выслали. Из-за того, что мне понравилась клавиатура, видимо, или из-за чего, я не знаю. Э, они решили сделать мне подарок еще дополнительно и обратились в кастом-мейт. То есть, одна компания обратилась в другую компанию, которая делает кастомные коврики. И они мне сделали кастомный дизайн, блядь, с физпектом, два коврика. Ёбнуться просто, ёбнуться, мужики. Это просто я, ну, к тому, насколько Dark Project именно сами люди там хорошие добрые. Не, ну... Не просто так вот выставили клавиатуру, видимо, не... А, ну еще мышку, кстати, вот эта же мышка мне, как, ну ее отправили просто тоже. Типа, хочешь, эксклюзивную мышку как блогеру отправим, и типа, делай с ней что хочешь. Хорошо будет, если просто на стриме для нарезок расскажешь. Вот я вам про нее на стримах для нарезок рассказал, и все, по сути. Но и это подарок, и коврики подарок и я вообще пиздец но это это это вряд ли что-то для вас говорит как вот типа компании, что типа ну девайсы от этого лучше не станут как бы да но девайсы хорошие и при этом еще высылают подарки это просто ну отношение компании вспомните как ну олды помнят как я рассказывал про msi что такое и как у них э, с блогерами стоит дела это очень большой показатель типа вот msi говно девайсы из блогеров у них отношения как со скотом ебаным и то же самое вот dark project я у них ничего не просил Ничего вообще, вот просто писали компаниям Каким-то разным, типа, есть у вас кастерная клавиатура Выслать Откликнулся в Dark Project, после этого еще выслали, блять, мышку После этого еще выслали два коврика Да ебись оно конем, нахуй Может быть им хуже отсосать, я не знаю Это пиздец, спасибо им большое Ну, короче, еще мне рекламщики сказали Прям дословно, что Ты с этими ковриками можешь делать все, что угодно Хоть разыграть, хоть оставить, хоть выкинуть. Это просто, типа, кто-то из сотрудников, вот кто-то своя инициатива. Просто взять, обратиться, потратить денег, заморочиться, сделать мне приятное. Вот. Поэтому я могу с этими ковриками сделать все, что угодно. И вы понимаете, да? Но я могу их разыграть. Не их. Какой-нибудь один коврик я могу разыграть. Или подарить кому-нибудь. Только вот я не знаю, за что и кому. Но у меня два коврика. И мне два коврика не нужны. Один неплохо было бы. Куплю э, Мигумин с надписью Фиспект. Понимаете, тут в чем проблема? Я, я розыгрыш, что, конечно, это хорошо, но фиспект. Там написано фиспект, блядь. А еще я вижу ваши комментарии в телеге, вижу ваши комментарии в чате. Очень много людей пишут, что типа если бы оно продавалось, я бы это купил. Серьезно? Серьезно, блядь? Ладно, вот если такие люди реально пишут, то за сколько? Это может быть тогда, что я там парюсь Насчет мерча с какими-то, блядь, вырезами Какими-то еще штуками Может быть просто взять и реально сделать хоть какой-то мерч Типа с каким-то принтом Просто принтом За 3к, 2,500 Но большинство людей пишут около 3к 2, 3к, 4,500 За банку пива, 5к Но мне, мне кажется, что 3000 это будет самая такая Средняя цена ни туда, не сюда. Это, это, это именно очень качественные коврики. Это из паракорд-прошивки. Это очень хорошие коврики, мужики, именно в плане качества. Не знаю, может быть, когда-нибудь кто-нибудь ко мне приедет, пощупает их руками. Они отличаются от z коврика. Вот у меня прямо сейчас z коврик на столе. Эти коврики лучше по качеству. Ты просто берешь, трогаешь и уже понимаешь это. Поэтому тут нужно будет посмотреть.